Здорово! Панда скинс, ну и сегодня космический ролик с тем еще учетом, что сайт на самом деле не такой популярный. Баланс 200К, пополнение было аж 198 тысяч. И! И! И на панду завезли новый кейс За 58 тысяч И сейчас это, по-моему, самый дорогой кейс, который только есть на сайтах Посмотрим, что из этого выйдет Единственное, что радует Цену Драгонлора и Медуза они обновили Спасибо, ребят, я в вас верил Услышали? Они смотрят ролики Пишите, что сайт скам Они отвечают изредка в от последнее время Но отвечают Я для вас ссылочку на сайт в прикрепе оставляю Не реклама, могу сказать, сайт говно За такую рекламу мне бы никто не проплатил Но тут без э, депозита халява То есть вот промик на экране промика уже специально Оставлять не буду, потому что ну нафиг А тут точно сказать, что реклама с экрана, можете все это взять Это без депа, поэтому я оставляю и следующий промик, у вас два промика с халявой Ну, блин, я, я оставляю, потому что вы это без депа можете, опять же, забрать Так, это мы продаем, все дело продаем, продаем в контракты, блять Ну, это для контрактов предметы Мне дропнулись, ну, давай контракт сделаем Вот сколько бы сейчас я вывел без депа, давай чекнем Ну, да, это все мне для контрактов выпало Сделать контракт на 14 рублей, когда баланс 200к, сука у блять, у ну, нахуй, да, 4 рубля Ну, без депа тоже халява, знаешь, тоже деньги Что я у них по ивенту увидел? Короче, самый пиздатый приз, который здесь можно выиграть, он стоит 25 тысяч Суть в том, что вы открываете вот эти ивентные кейсы У меня 200 кап. давай вот один откроем да, Даже похуй, ну он байтовый, я не хочу эту открывать Это байтовая залопа Вот за 3 тысячи еще можно, я даже 10 кейсов пиздано Короче, смотри, ты копишь очки, очко и тапочку И, в общем-то, дальше открываешь этот ивент То есть, если на гиве ты его просто открываешь и получаешь Вилдфайр, нахуй, нож, блядь А, блядь пришел нахуй на сайт заебись уже нож а на наебали, сука но Мне главное деп сегодня отбить, я вывести эту хуйню хочу Смотри, у меня 5000 поинтов Ты, короче, э тратишь их и попадаешь в топ Я, кстати, на каком месте я в топе? Чё я там, блядь, получу? Что я могу получить, на каком я месте? Где я вообще нахуй делся? Ну вот я картель за 800 рублей получу Как бы, блядь, всё равно приятно Конечно, конечно, на первое место попасть, блядь, сложно Но нахуй, приятно а, Кстати, в этом моменте самое пиздатое что можно выбить, блядь? Лунную походку, 6 шагов назад, кайф Блять, уроды, сука, нахуй. Ладно, мы хотим нафармить нож. ⁇ Ёпта, четыре шага назад, блять. Два дня премку мне да, Заебись, охуенно А, по поводу премки, у меня же, блядь, премка Где, сука, моя премка? Обновить подписку, у меня же автоматическое обновление Включено, какого хуя? Алло, блядь, сука, наебали что ли, вроде включено А, не, активно, заебись Так, эту халяву мы забираем, еще и промик По-моему, он на вас мне писали не работает Но я использую И дневная карточка, еще Сука, нож, блядь, мог забрать, пить захотел, ну нахуй этот ролик Попил Хуенно, я, кстати, сегодня как бичар, мят футболки Похуй Домашняя обстановочка, чисто чил, чисто раз слабон Промо скин Дай мне мой промикс премки <клых> Это удивление было Сколько? 30 рублей Ну вот 11 рублей, да бля, если это халява, то на самом деле заебись 189к, короче, кейс за 58 тысяч Ебать, ну кейс на самом деле по наполнению тут прям все очень хорошо И 58, ну и цена соответствующая И дроп охуенно не, я просто так не уйду, блядь. Мало того, он же поинтов, что дохуя за эту историю дает. Хилком фирмы, блядь. Ну, хоть дюпнулось, блядь, на том спасибо. Но 10 мы не откроем, 10 это полляма. Не, я, блядь, задепал с той целью, чтобы открыть эту хуйню. 117 кусков. Хуй, простыш, куда закинул, блядь, 200 тысяч. Можно въебаться, можно... Не, пизда. Пизда! Мы, блядь, хоть уровень бустанули. И нахуй я открывал, мы даже уровень не бустанули. Сука, блять, как мне сейчас окупаться? Мне отсюда Дэл когда-то падал. Бля, дай ДЛ. Тут цены на Дэл обновили. Тут, блядь, старые цены, хуй просыши. Давай еще, въеби мне в деньги все мои. Ну ладно, хоть можно, блядь. Ну что-то. Суш, ну тильда, блядь, 200 к Ладно, похуй. Дюпнешься? Ну хоть, сука, не дюбнулась 10 тысяч. Блять, ну опасная хуйня. Кейс за 50 тысяч. Надо сейчас... блять, ну он должен бэкнуть балик. Вот реально... Вот сука, пусть бэкнет нахуй. Ну на хоть каких-нибудь кейсах, ебаный. Блять, давай до лора. Ну, не докатится, да? Там лоры, паутина. Сука, забайтил, блять. Ну это говно, если оно не дюбнется, это вообще жрочку будет. 24 кабля. Ну ладно, может, до 16 уровня дойдем. Там призы, дай бог, какие пиздатый Вот, ну, что-то вообще жопа. Реально жопа. И, и, и все. И очко. Если он мне сейчас еще кинить красные айтемы навалит, вообще больше кардос. Дай. К папе. К папе. Вот это вот говно убитые. Закалку. Не дюпнется Ну все. 20 тысяч как бы. Кайф. Панда скинс. Админы, привет. Вы же смотрите. Я же знаю, что вам важно мнение. Это что такое? Я же зря ютубер или что? Это что это, это не мне скины должны, блин, две эмочки азимов, классно, вообще классно. 200к на сайт, ну окей, хотя бы ножи хотя бы они дюпнулись, и мы хотя бы окупились. Столько хотя бы в одном ролике, и один пидор в гринной этой, блять, грин грей, футболки нахуй. Я ебу какой-то цвет, зеленый, помню я же дальтоник зеленый не вижу, нихуя, блять, какие же сегодня крутые скины мне валятся. Ну холли, за драгон лор сайт отыгрывается, за драгон лор, за медузу. Блять, ну ладно, 35к, я думал, меньше будет Ну, можем, в принципе, он хоть чуть нас бустит Я? Бля, ну я хотел сегодня дохуя Вывести, он мне, он, сука же, в прошлом ролике Дропал, причем вообще офигенно дропал О, о, это моё Это, это домой, это домой Нет, ну, какие ножи Какие ножи, сайты упал? упал? Ну ладно, хоть ножи выпали, 25к Дай фастом, бля, ну хоть что-то дюпается И на том спасибо, но, слушай, мы сейчас Вроде бы как, нихуево бустим Уровень, там нам с ивента С, ивента, с этого, с уровня, должно пиздануться нормально Блять, что за хуйня-то сегодня дропается? Лора, ставь. Лора, ставь! Жадная эта хуйня. Лор, сука! Блять, да что, что, сука? 200 к блядь. Ну, понятно, забирает свои деньги, которые отдавал мне, блядь. Три кейса, все, не откроем. Я так понимаю, ну хотя бы два откроем Два ножа 18 тысяч, ёб твою мать Мы левел-то, блядь, мы нихуя не бустанули У меня 18 тысяч Панда, он меня, блядь, окупал как-то Как раз, когда не было денег Куль, в России живем Может реально, ну, нож лорд, 40к Два ножа лорд, два дюпа, блядь, ну нихуево. Типа 160 тысяч, блин Ну что это, блядь, такое-то он, нуар ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ Говнецом запах... Нет, ну это реально очко Оно хотя бы не перекатилось И что-то дюпается Не, ну премка себя отбивает, вот премка Полностью и целиком реально себя Вообще отбивает, честно говоря Блин, ну как 200 качеств возвращать? Бля, давай вот это вот queen, queen Jaguar, пожалуйста Пожалуйста, долети, ну блядь Ну там лор, блядь, ну сука, ну ебаная Ты, ну чуть-чуть же, блядь Ну ладно, 33к и заебись, блядь, пиздец 36 тысяч, ну смотри, 36 тысяч Бонусов и по уровню Блин, ну мы почти прошли эту хуйню, 36 Тысяч рублей. Ладно, змея. Сейчас чекай, меня подъебет. Блять, ну змея дорогая. Может, ну, это самый дорогой кейс до момента, когда за 58 появился. Не, ну пиздец. Если вот реально сейчас ничего не дюпнется, но это такое очко будет. Вот такое у меня. Ну давай, дюпни, пожалуйста. Дамаская сталь. Это же хорошо. Дюпнись. Да пятна, 15... ну хотя бы 15. А что делать-то? Как окупаться? Мы, конечно, знаешь, что можем сделать? Можем его сову открыть. Ой, сову, панду. Панда реально тема. Фастом. Может на мины? Ну ладно, хоть что-то дюпается, но там спасибо. Это мы продадим, это много денег 2к оставим, попробуем в минах что-то сделать Бля, ну мне не нравится В этот ролик что-то прям три раза надо попасть Бля! О, он отбивается Он просто мои деньги сегодня сжирает 200к деп Бля, ну это, это реально самая дорогая проверка в пан На, на панди и дороже не будет ну, то есть, или будет. Не, ну если вам реально зайдет, я ёбнусь Сюда на Новый год такую сумму, что охуеете все. Потому что, ну, блядь, сайта можно в реал выводить. Это удобно. Долети, да. Или опять наебалово, 5 наебалово, сука. И так, блядь, близко, и так склизко. Ёб твою мать. Ну, еще чуть-чуть, да там сколько остается? По факту 15 тысяч опыта надо. Сколько нам одна змея дает? Не написано, блядь. 19 тысяч есть, сука. Не, ну я просто вот сейчас фастом буду крутить. У меня реально просто вся надежда потерялась. Ибо, ну, мы сейчас просто сольем. Ну, мы уже слили 200 карт по факту. Бля, ну может. Админы, увидите ролик, пожалуйста, хоть как-нибудь. Мне нужен окуп. Реально, я же постараюсь нафармить, конечно, уровень. Ну все, денег нет, заебись. Вот-вот и закончилась эпопея этой хуйни, блядь. Ещё и, сука, бонусов не хватает. Похуй. Может здесь фартанет? Бля, ну давай бонус кейс хотя бы. Нож какой-нибудь, я не знаю. Ножик, ножик, сука. Дай нож Азимов. Вот, блядь, три Азимова. Ой, два Азимова. Один нож. Сейчас бедробовик выпадешь. Ну хоть Азимов. Сколько он? 15 тысяч нахуй. Вот это, блядь, кейс, вот это халява, заебись Окупи меня, блядь, брат, не брат, ты мне Гнида черножопая, давай, окупай Три кейса, блядь, ну, по появилась даже надежда какая-то Ну, может же бэкнуть 200к человеку, блядь Не может, ну, пиздец, фьюл инжектор, ну Ну, вот хуй знает с ценами панда скинца И выпадет ли вообще этот фьюл инжектор или перекатится к хуям Фу, блядь. Понятно. Ну, пизда, я вообще не знаю, что говорить. Ролик, блядь, получился вообще крутым. Чё по левелу? И причем осталось, блин, 10 тысяч опыта буквально. Ну, да делать уже, ну, это бред, наверное. Ну, реально, ролик дорогой вышел. Пиздец, 3 тысячи остается. Блядь, блядь. Я не знаю, что там по опыту у меня. Сука, осталось несколько тысяч. Не, похуй, может, мы, конечно, попробуем бонусный кейс еще открыть. Может, блядь, выдаст. Но должно же где-то копиться, что, ну, человек залил 200 ну, хоть чуть-чуть-то нож, блядь, ну, ну, в два ножа. Все, три ножа. Ну, два, блять, не, все, как не упадет хотя блять вот это наебалого века блять вот это вот это об нас это прям пизда два ножа я реально блять поверил что сука может выпадет нахуй ну давай ножи где-нибудь ну эмку блять нож нож нож нож нож два ножа два нет хуйня наебалово, чекай или нет бля ну ладно эмка хотя бы а че, еще есть кинки я просто ну реально у меня гг и Ну, это пизда 200 к слив нахуй виктория ну тут уже без ножей нахуй так нормально ну, Виктория пусть у тебя дропнет. Нет, Виктория не дропнет, он сейчас перекатится. Бля, ну пизда. 1900 рублей. А, может здесь что? Бля, здесь тоже денег нет нахуй. Ну все, пиздец, пацаны. 4. Бля, причем там чуть-чуть осталось. Ну, реально, пару тысяч. Нет, я уровень что-то бусь. Короче, нахуй, да деп. Я просто попрошу, давайте наберем лайков вас наступающим. 200к. Ну, в предыдущем ролике зато мы отбились неплохо. Всем спасибо, это был Человек. С наступающим всех Новым Годом. Хочу разъебать панду скинс полностью целиком, тут есть его денег, в принципе, оно можно нэпать, но я хочу разъебать эту тему. Госпожа зависимость, она такая, я очень сильно хочу все-таки бустануться, блядь, ну, на Кейс, он байтовый, тут либо дело либо Медуза, либо я пойду нахуй сегодня. Причем опыта еще немного, чтобы бустануть левел, ну, бля, если сейчас, ну, сейчас не он в революцию, либо императору кандалит ровницу, не дело же. Ну, пацаны! 220к, блядь, вот пиздец, мне осталось буквально, буквально ничего, чтобы выбить, сука Все, оно сейчас не дропнет, это будет пиздец 15к, ладно, похуй, живем, живем Бля, ну просто смотрите, кто остался Я надеюсь, чуть-чуть, там сколько нам опыта осталось По факту 5000 опыта и, и все Харен с ним, давай панду откроем еще. Какие деньги есть? Три кейса можем долбануть. Но мне оп по, по опыту буквально немного. Я хочу нафармить, чтобы все-таки получить левел. Просто нужен левел 6-700 яблок. По уровню буквально 3000 остается, не хватает денег. Давай попробуем, все-таки яблочный рол. А, 5000 есть, можно и попить. Но хочется добустить левел, чтобы все-таки получить принц и, может быть, окупить деп, реально, у меня, ну, это, это огромные деньги, и хоть как-то хочется эту тему отбить, бля, хоть, х... ну, ладно, тоже нормально, с 35 рублей, 5к остается, давай пробуем кит, он, кстати, тоже более-менее нормальный, не байтовый, по крайней мере, блядь, хуенный кейс ты кейс. Бля, ну да, еще чуть-чуть не просто мне немножечко добустить опыт. И он, смотри, вот чем дальше, блять, он вообще опыт бустить не дает. То есть здесь вопрос-то в том, что мне нужно хотя бы как-то на плаву просто продержаться, чтобы открыть бонусную, получить бонусную ну, эту всю историю. Его он, блядь, вообще не дает. Ну то есть, хуй! Ну, не, хоть как-то, на самом деле он сейчас держать. Начал, он на там спасибо. Сейчас чекнем, что по опыту я хочу получить левел Все, найс, 17 уровень, блядь Ну ладно, мы хотя бы добустили сейчас награды Вот здесь может что-то Бля, какие же уебищные награды вы. Просто смотрите, мне тут наживы подаль, Тут абсолютно нихуя Ну, за прошлый ролик, блядь, сайт отыгрывается 12к хоть эта история стоит, блядь Не, нихуя, мы, мы сейчас сделаем 12 тысяч есть Просто, просто улын хуярим Давай лор, минимально поношенный 80 тысяч, я открываю новый кейс, не падает ДЛ, блядь, или принц, или еще какая-нибудь хуйня Керыч, дай, блядь, да какая же хуйня тут просто, пиздец. Хотя бы до Урсу с ножа долети. Бля, ну это очко. Это просто жопа. Понятно нахуй. Фастом, блядь, понятно, фастом. Понятно. Ну смотри, он просто один и тот же нож, блядь, выдает. Ёб твою мать. 9 рублей. Но нам надо как-то, блядь, надо как-то... Сука, я хочу отбить, реально. Я понимаю, что сейчас на этом ролике немного уже народу осталось. Я просто хочу отбить. 19 тысяч рублей. Давай еще раз панду. Надо было уходить с этой панды Хуй его знает, честно Просто уже какой-то пиздец пошел От кейсов, как оказывается, даже когда ты долго играешь, бля, тоже есть зависимость Ну просто здесь вопрос в том, что хочешь окупить этот ебучий деп 200к, ну, блин, надо же как-то отбить Причем деньги немаленькие у нас остались То есть у нас есть вариант с 14к блядь, поднять 200 тысяч, я понимаю, что это что-то невозможное Давай слон, байтовый кейс блять. Ну, сейчас я уже хуйню сделал 17 тысяч яблок есть шанс на нож или нет? Сейчас посмотрим, хоть один нож выпадет. Да, да, два, два ножа, один нож есть. Треугольник, бля, ну это не нож. Он докатится, и вот этот пулемет выпадет, чекай. Бля, ну окей, нож, хорошо, 6 тысяч. Девяточка есть. Ну, блин, ну, сука, мне что-нибудь пиздатое надо, он хуйню выдает. Ну, то есть, по факту, это просто пиздец. Я, то есть... Грубо говоря, сейчас бушу себе уровень, блять Не знаю, давай новогодний кейс откроем Понятно, нахуй, тысяча рублей, не, ну все Это, это, это в пизду, короче 200к просто в топку ушло Не, новогодний ролик, я отобью всю эту хуйню, я прям, блять Я отобью, хочу сделать то, что Не делал еще ни единого панкейса, это реально будет интересно Всем спасибо, всем пока